Итак, попытаемся еще раз собрать новую батарею и посмотрим, какое напряжение она выдаст. Потому что почему-то одни выдают большое напряжение 1,5 вольта и больше вольта, а некоторые и вольт. Один вольт не выдает хотелось бы узнать причину. Вот скажем, если эту батарейку разобрать, которая меньше, меньше выдает, и собрать заново. Возможно, что-то изменится. Ну пока я соберу новую. Вот в сухом состоянии возможно что-то будет показывать. Проверим. Может что-то почти полвольта это уже хороший показатель возможно все зависит от того как повернутся кристаллы углерода как они законтачат с электродом и пористым корпусом пока эта батарейка пока сухая полностью Ну, Возможно, тут э, уголь немножко капельки воды попали. Поэтому нельзя сказать, что все сухое. Но, во всяком случае корпус он довольно толстый, пористый корпус. Он не может за одной капельки пропитаться. Тем не менее, он прекрасно пропускает электричество. Так, и вот до, я до половины заполнил батарейку. Теперь буду ну, немножко подсоленной воды, чтобы она равномерно влажность по всей толщине, вернее, по, всей, по всему объему. Буду лить пока не пройдет вода полностью. Ну и будем заполнять дальше. Да, если померить напряжение, то оно уже сразу выросло. Незначительно оно вырос. Так можно в день сотню батареек сделать. Вот около одного вольта. А бывает сразу полтора. очень часто бывает так что потом постоит и напряжение повышается я там закончу вот казалось бы уже напряжение резко возросло почти полтора вольта все зависит от того как повернется может быть от электрода я его пытался шевелить. Возможно, он не должен касаться вообще. Медь не должна касаться. Но корпуса. Только через уголь. Но вот замыкаю, ничего не происходит. Наоборот, напряжение вырос. Вот сейчас больше полтора года. Я положу и Ну, вот. Мне даже не попадалась такая. Около двух ульт соединении всех батареек вместе за параллелью плюс. Вот один, правда, отпоявился. Это временно. Мы имеем полтора вольта. Как ни странно, подсоленная вода вызывает коррозию меди. Ну, посмотрим, как будет дальше. Возможно, это только на поверхности. При приготовлении батареек выяснилось, выяснился один неприятный. Нестабильность их показания. Скажем так, Вот если замерить их э, замеры делать по очереди, то мы имеем следующее. Много больше вольта. Меньше 1 вольта. И скажем полтора вольта. и больше чем полтора вольта, поэтому в принципе можно сделать отбор. Я не по выясни, я еще не выяснил причину, почему так происходит. Скорее всего это зависит от того, каким образом идет контакт электродов через углерод через древесный уголь я попробую разобрать батарейку собрать заново здесь поменяется показание при этом или нет скажем это меньше вольта а здесь а некоторые больше чем полтора вольта Поэтому, конечно, желательно их все запараллелить и пониженное напряжение повышать.